Всем привет, друзья! Меня зовут Евгений, я эксперт по заработку на чужих видеороликах в YouTube. И мой заработок на данный момент превышает 100 тысяч рублей в месяц. На этом сайте я представляю вам свой обучающий видеокурс, пройдя который каждый из вас, воспользовавшись моими советами и рекомендациями, сможет зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Я не хочу давать пустых обещаний и скажу сразу, что такая цифра заработка в месяц будет доступно только тем людям, кто быстро учится и готов активно работать. Если вы ленивый человек или просто тяжело воспринимаете новую информацию, то этот видеокурс точно не для вас. Итак, что такое YouTube? Сегодня это видеохостинг, ролики с которого регулярно просматривает 87% всей интернет-аудитории. К примеру, в России за месяц на самом YouTube и на других площадках, где размещаются видеоролики с него. Эти ролики просматривает более 62 миллионов человек. То есть это огромное количество людей, а как известно, где много людей, там много и денег. И давайте сразу перейдем от статистики к моей методике, благодаря которой я зарабатываю на YouTube уже несколько месяцев подряд, более 100 тысяч рублей в месяц. Скажу сразу, что для заработка по моей методике вам не нужно будет заводить свой YouTube-канал и вам не нужно будет снимать видеоролики. Вы будете зарабатывать деньги на чужих видео. Так что обязательно досмотрите этот видеоролик до конца, чтобы понять, как именно вы будете это делать. Наверное, многие из вас обращали внимание на то, что на YouTube есть такой раздел под названием «В тренде». Вот он. В этот раздел ежедневно заходит огромное количество людей в поиске интересных видео. И этот раздел уже давно стал крупной рекламной площадкой. В нем можно часто увидеть как видеоролики с рекламой каких-либо сервисов или товаров, так и ролики различных популярных видеоблогеров. И каждый рекламодатель или видеоблогер, который хочет попасть в раздел в тренде, готов платить за это большие деньги. Для попадания в этот раздел на YouTube есть несколько специальных сервисов, которые за деньги продают реальные просмотры блогерам и рекламодателям. То есть любой человек, снявший видеоролик и загрузивший его на YouTube, может, заплатив деньги, вывести свой видеоролик в раздел в тренде и получить, к примеру, за одни сутки несколько миллионов реальных просмотров своего видео. Именно на этих сервисах, выводящих видеоролики в раздел в тренде YouTube, мы и будем с вами зарабатывать деньги. Данные сервисы за деньги размещают видеоролики с YouTube в различных группах ВКонтакте и Одноклассниках, на сайтах с сериалами и фильмами и на других популярных в интернете ресурсах, где эти видеоролики набирают сразу очень много реальных просмотров и благодаря этому попадают в раздел в тренде YouTube. Все это выгодно авторам видеороликов, сайтом, на которых размещаются эти видеоролики, а также самим сервисом, который продают эти просмотры. Все в итоге на этом зарабатывают деньги. И вы тоже можете это делать. Вот один из сервисов, продающих просмотры, на котором я зарабатываю деньги. В нем каждый день размещается много видеороликов для продвижения их на YouTube и вывода их в раздел «В тренде». И напротив каждого из этих видеороликов, как вы видите, указан рекламный бюджет на их продвижение. То есть это именно те деньги, которые вы можете зарабатывать, просто обеспечивая просмотрами данные видеоролики и именно этому я и научу вас в своем обучающем видеокурсе. Видите, на одном ролике вы можете заработать более 90 тысяч рублей, на другом более 28 тысяч рублей, на третьем более 21 тысячи рублей и так далее. В этом сервисе регулярно появляются новые ролики с большими бюджетами на их раскрутку. И на этих видео вы можете зарабатывать деньги ежедневно. За один просмотр ролика в данном сервисе вам начисляется 40 копеек. И после прохождения моего видеокурса вы научитесь в день приводить сразу по несколько тысяч просмотров на каждый видеоролик. И благодаря этому будете зарабатывать по несколько тысяч рублей в день, так же как это сейчас делаю я. Причем абсолютное большинство из вас заработают свои первые деньги по моей методике в первые 24 часа после прохождения моего видеокурса. Вот, кстати, мои выплаты, которые я ежедневно вывожу из данного сервиса. Таких сервисов, которые платят деньги за просмотр видеороликов с YouTube, я дам вам сразу три. Так что вы сможете выбирать в этих сервисах ролики с самыми большими бюджетами на продвижение и зарабатывать на них максимальное количество денег. Освоить мою методику заработка сможет даже новичок. Неважно, сколько вам лет, 18 или 60, методика будет понятна и доступна абсолютно любому человеку. Главное, что потребуется от вас, это целеустремленность и желание зарабатывать. В общем-то, на этом все. С вами был Евгений Толстов. Очень надеюсь увидеть вас среди своих учеников. До новых встреч!